У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте, я Джереми Пирксенс, и это передача «Победоносный голос верующего». Еще в начале 2020 года мой дедушка, брат Кеннет Копланд, получил от Господа слово, что это будет время новых видений, проявленной силой и великих перемен. Многие из вас, если вы мудрые, в это время вы ищете направление от Господа, и сегодня на передаче мы будем говорить о помазании врожденном свыше верующим, которое дает ему способность превосходить и преуспевать как специалисту в данной сфере изучения. Поэтому давайте сейчас присоединимся к брату Копланду, когда он будет учить о важности того, чтобы оставаться в потоке вашего призвания. Отец, спасибо тебе за то, о чем ты говорил сегодня чуть раньше, и о чем ты снова говорил мне на протяжении какого-то времени. Фактически, на протяжении нескольких лет. Спасибо тебе за ясность, понимание, представление и концепции Царства Божьего и того, как ты все делаешь. И мы прославляем и благодарим тебя за это. Я благословляю тебя сегодня, мой Спаситель. Я принимаю во имя Иисуса.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 Люди говорили мне это прямо в лицо. Другие говорили, это у меня за спиной. Этот Копланд не проповедует всю волю Божью. Я не знаю всей воли Божьей. И я знаю, что они пытаются сказать. Я постоянно проповедую об одном. Да, это моя работа. Это моя работа. Мы сейчас находимся в таком месте в теле Христовом, в Царстве Божьем, когда Дух Божий требует от нас иметь понимание того, чем я собираюсь с вами поделиться. Служение пастора больше предназначено для того, чтобы проповедовать всю волю Божью. Но вы все равно не просто проповедуете обо всем подряд. Очень, очень важно, чтобы пастор знал призвание, своей церкви и оставался в этом потоке призвания своей церкви это церковь веры и у этой церкви то же самое призвание что и у ее основателя то есть у меня аминь поэтому я хочу поговорить с вами сегодня о том что есть те, кто призван и помазан учить и проповедовать. Есть хвала и поклонение и слава. Есть люди, которые призваны в этот поток. И вы слышите, как люди говорят, ну, они не из нашего лагеря. Скажу вам, я отношусь к этому термину с презрением. Я презираю его. Несколько дней назад мы разговаривали с Келли о том, кто какому лагерю принадлежит. Но уже у нас нет никакого лагеря. Совершенно. У нас нет никакого лагеря. Мы царство Божье, мы церковь. Слава Богу. И благодарение Богу за людей, которые знают, к чему они призваны и остаются в этом, слава Богу, и не выходят из этого. Есть специалисты. И я понял следующее. Позвольте мне привести вам наиболее понятный пример и иллюстрацию, которую я знаю. Есть врач-терапевт. Врач общей практики. Аминь. Он будет чем-то напоминать пастора. Но даже врач-терапевт знает, для кого и к чему он призван. И наша семья очень благословлена. Слава Богу. Линдзи, дочка Келли, моя внучка, большое вам спасибо, Линдзи замужем за молодым врачом, и Алекс, он латиноамериканец, и он сейчас завершает свою последипломную больничную подготовку. Они живут во Фресно, штат Калифорния, и он Высококвалифицированный специалист, владеющий двумя разными языками. Слава Богу. Аминь. Я сказал аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И каждый раз, когда я молюсь за них, каждый раз, когда я приношу их перед Господом, я просто вижу миллионы книг. Слава Богу. И он точно знает, в какую сферу медицины он призван. Он призван заниматься профилактической медициной, как доктор Колберт. Большинство из вас знакомы с ним или знает его, или знакомы с тем, что он делает. Представьте себе доктора Колберта, свободно владеющего английским и испанским языками. Ну уже, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? «Он теперь мой внук, и он знает, для кого он призван и к чему он призван, и он в этом». Аминь. Именно там его богатство. Именно там его богатство. Итак, что он делает? Учит, проповедует и исцеляет. Ну же! Ну же. И что он делает, когда к нему приходит пациент, и у него обнаруживают рак? Что ж, первым делом он будет учить и проповедовать. Аминь. И делать то, что он знает в отношении божественного исцеления этого пациента в плане медицины. Вы меня слушаете? Но... ему также доступны специалисты в этой сфере. Аминь. Вы можете видеть, к чему я веду? И что будет, если Алекс поведет своего пациента к одному из этих специалистов, и они начнут спорить и ссориться друг с другом. Я не верю в то, что ты делаешь. Ты не из нашего лагеря. Это определение глупого. Аминь. Аллилуйя. И есть люди, которые призваны. О, говорю вам. У меня в этой сфере есть такие славные возможности. Есть два молодых человека, которые особенно мне дороги. Один из них это Майкл Кулианос, зять Банихина, и второй это Тодд Уайт. Через этих молодых людей Бог совершает чудеса. Келли была на одном из их собраний, а я видел потом это на видео. Боже мой, одна женщина на протяжении нескольких лет была слепой. Абсолютно слепой. Ее муж ушел на небо к Господу, и через несколько лет она снова вышла замуж. Она никогда не видела лица своего второго мужа. И так было долгое-долгое время. И она вышла вперед, и Келли... Если я буду рассказывать это неправильно, ты исправь меня. Хорошо? Люди поднялись на сцену, и Майкл служил разным людям, и вот очередь дошла до нее. И вдруг, буквально, вот так, я могу видеть, Келли, я правильно рассказываю? Буквально вот так. Ее зрение было полностью восстановлено. Ее зрение было полностью восстановлено. Она была просто вне себя, просто абсолютно вне себя от радости. Что ж, вместе с ней на сцену вышла ее очень-очень хорошая подруга, которую она знала еще до того, как сатана украл у нее ее зрение. И она сказала, она увидела ее, о, я в таком восторге, ее подруга сказала, «Я хочу кое-кого тебе представить». Та женщина ответила, «Хорошо». И она повернулась и посмотрела на этого человека. И она сказала, «Я хотела бы представить тебе твоего мужа». И когда он что-то сказал, та женщина узнала его голос. «Вам бы хотелось иметь что-то подобное в своей жизни, в служении?» Они специалисты в славе. Они жили в этом, ходили в этом, прославляли и поклонялись брат хейгин говорил если вы достаточно долго будете прославлять бога то сойдет дух поклонения, а когда вы начинаете поклоняться богу сходит слава и они жили в этом ходили в этом верили в это и развивались в этом аминь но когда дело касалось того чтобы в какой-то ситуации обратиться к Слову Божьему, получить ответ на молитву, затем обратиться к Марка 11, 22, 23, 24 и 25 и стоять, как говорится в послании к Ефесянам, слава Богу, сделав все для того, чтобы стоять, стоять, облегшись во все оружие Божье и не отступать, никогда не сдаваться, то это то, о чем они действительно хотели узнать, и они просто начали искать меня. Но им пришлось искать меня не более 30 секунд, и они просто приезжали в мой офис в ангаре, где никто меня не беспокоил, и мы говорили, говорили и говорили, я просил их поговорить о славе. Нет, мы не хотим об этом говорить, мы хотим поговорить о вере. Что ж, а мне хотелось услышать о славе. Я хочу знать, что они делают, понимаете? Аминь. А они хотят говорить о вере. Что ж, давайте поговорим о вере. Как вы это делаете? Как вы выбираетесь из долгов и живете без долгов? Аллилуйя. Слава Богу. Эти потоки сливаются. Эти потоки сливаются. Тонкая струйка. Становится потоком, который становится рекой, Которая становится наводнением, А наводнение уже не сдержать. Кто-то должен воскликнуть на это. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы в этом. Мы посреди этого. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Иисус. Слава Богу. И не пытайтесь сами себя помазать. Просто сделайте себя доступными. Аминь. Проявление даров духа. И, во-первых, если нет плодов Духа, то нет и даров Духа. Помните, о чем мы говорили последние годы, последние несколько лет? Что ж, первым делом идут плоды. Я сказал, первым делом идут плоды. И если посмотреть на них, любовь, оно начинается с Бога. Поэтому вы можете сказать это следующим образом. Любовь и радость потому что это Бог. Мир, потому что Он в Иисусе, и Он в вас. И это нужно развивать. Вы начинаете с того, что развиваете это. Это то, с чего все начинается. Аминь. И затем вы ходите в этом. И вы очень, очень, очень, очень внимательны в отношении распри и непрощения. Вы сражаетесь с ними, как вы сражаетесь со змеей, которая заползла в вашу кухню. Представьте, что у вас в комнате в кроватке спит маленький ребенок, и вы заходите туда, и там под этой кроваткой, свернувшись, лежит ядовитая гадюка. О, скажу вам, вы придете в ярость, и будь эта змея где-то снаружи, вы бы испугались ее. Но когда она находится здесь, где спит ваш ребенок, говорю вам, вы схватите дробовик, а вы схватите все, что только попадется вам под руки, и убьете эту змею. Что ж, есть что-то куда опаснее обычной змеи, когда вы позволяете неверию, позволяете распрям и непрощению вползать в вашу жизнь, и вы должны разозлиться на все это, вы должны серьезно разозлиться на все это. Говорю вам, прийти из-за этого в ярость. Дьявол, ты не проберешься в мой дом, ты не проберешься в мое служение. Ты не проберешься в мои уста, я этому не позволю. Ты не сможешь этого сделать во имя Иисуса. Да поможет мне Бог. Что я сказал? Да поможет мне Бог. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Потоки соединяются вместе, все они. Скажите «все они», «все они», «все они» — потоки исцеления. Если вы знаете Иисуса, вы несете служение исцеления. О да. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Поэтому, как я уже сказал, не пытайтесь помазать сами себя, просто будьте доступны. Понимаете, помазание вошло в вас, когда вы родились выше. Прочитайте вторую главу 1 Иоанна. Аминь. Там используется слово «помазание». На испанском оно звучит так же, как и на английском. Верно? Рафаэль. Унсион. Аминь. Точно так же помазание чтобы действовать слава богу помазание чтобы жить слава богу у каждого рожденного свыше верующего которое получил и ходит в крещении духом святым говорит на иных языках у каждого из нас независимо от того к чему вы призваны призваны ли вы быть учителем в школе призваны ли вы быть в бизнесе или же вы призваны как апостол, пророк, евангелист, пастор или учитель, или же вы призваны быть в служении здоровья, или же вы призваны быть студентом. У каждого рожденного свыше крещенного Духом Святым верующего есть потенциал для каждого дара Духа, для каждого из них. Для каждого из них. Здравствуйте, я Джереми Пирксенс. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». В этом году мы твердо стоим на Слове Божьем. Сегодня мы услышим особое учение от моего дедушки, брата Кеннета Копланда, о том, как учиться действовать в своем даре. Что это означает? Вам нужно узнать, потому что, когда вы течете в своем помазании от Бога и позволяете служению Духа Святого проявляться в вас, Сила Иисуса изменит вашу жизнь. Это послание сегодня поможет вам быть смелыми, чтобы быть теми, кем Бог призвал вас быть и жить подобно яркому свету для Его славы. Отец, спасибо тебе за то, о чем ты говорил сегодня чуть раньше, и о чем ты снова говорил мне на протяжении какого-то времени, фактически на протяжении нескольких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 Для каждого из них. Для каждого из них. И когда я говорю сейчас об этом, мне на память приходят два конкретных случая. У одного молодого человека, которого я очень хорошо знаю, когда он был еще подростком, у него в мозге была злокачественная опухоль. Это произошло в городе Вера, на территории служения Оррела Робертса. Это было еще до того, как город Веры был превращен во что-то другое. И хирург оперировал его, чтобы удалить из его мозга эту опухоль. И он пришел в операционную молясь в духе он пришел туда молясь на иных языках и когда он начал делать этот разрез дух божий сказал стоп тот хирург молился на иных языках дух божий сказал если ты сделаешь стандартный разрез ты его убьешь что это Слово «знание», и он показал ему, куда именно направить это лезвие, в каком именно месте делать разрез. И тут молодой человек жив и здоров и находится сегодня в служении. Слово «знание» действует. Аминь. Ну, я не понимаю, почему дары исцеления не работали, и Бог просто не взял и не исцелил его. Здесь ключевое слово то, что вы не понимаете. Аминь. И я скажу вам следующее. Дары исцеления работали. Этот молодой человек исцелен. Дары исцеления работают. Аминь. Сверхъестественные дары исцеления, чтобы проявить и просто уничтожить эту опухоль работали немного в другой струе, аминь, и проявились в виде Слова Знания. Ревнуйте, сильно желайте самых лучших даров, самого лучшего дара, а какой дар является самым лучшим? Тот, который вам на данный момент нужен. Аминь. И можно было действительно поработать с этим со многих сторон, но я использую это, чтобы показать нам следующее. Не пытайтесь выбрать для себя дар, просто будьте даром. И когда вы призваны к чему-то в служении, Тогда есть определенные дары, которые функционируют преимущественно как профессиональные инструменты. И Дуэйн является одним из тех людей, кто помазан проповедовать на двух языках. Слава Богу, аллилуйя! Говорю вам, это приводит меня в восторг. Я намерен в этом году снова продолжить учить язык методом полного погружения. Глория, Одес Аминь. Мучу грацию, самигу. <реш> <реш> Аллилуйя. <реш> Слава Богу. Аллилуйя. <реш> Служение Духа Святого <реш> – это проявленное служение Иисуса и когда Иисус был здесь на земле во плоти он преимущественно служил как пророк преимущественно как пророк и учитель и больше всего он Учил. Проверьте, поработайте с этим и изучите дары Духа, а затем обратитесь к Первому Завету и увидьте там проявление Духа Святого. Единственные дары, которых нет в Ветхом Завете, они упомянуты, но не проявлены, это иные языки и истолкование языков, которые пришли уже после того, как Иисус воскрес из мертвых во времена церкви. Аминь. И когда вы читаете что-то вроде все ли говорят на иных языках, все ли чудотворцы, пусть это не загоняет вас в подвешенное состояние и не сбивает вас с толку. Это было нормой, когда они, родившись свыше, крестились в Духе Святом и говорили на иных языках. Это было нормой до тех пор, пока глупые люди все это не испортили. Потому что, послушайте, для сатаны это является чем-то самым опасным из всего, что есть. Если вы начнете ходить в такого рода силе, самое лучшее, что он мог сделать, это заставить вас верить в то, что это в какой-то момент кануло в прошлое. Но он лжец и отец лжи. Он заслуживает всего, что получает. Аминь. Нет, когда говорится, все ли говорят на иных языках, то речь о о том, все ли действуют в разных языках, как даре служения. Вы меня слушаете? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Конечно же, нет. Все ли служат в даре разных языков? Нет. Все ли служат в истолковании языков? Нет, но это доступно. Аминь. Но каждый, кто рожден свыше, должен говорить на иных языках. Крещение Святым Духом Божьим и в Святом Духе Божьем это ключ к сверхъестественному. О, слава Богу! Аллилуйя! Да! Вы сверхъестественным образом общаетесь со своим отцом. И люди несколько обходят это стороной и говорят, ну нет, нет, нет. И как только вы это начинаете, не делайте этого, не делайте этого, не пытайтесь. Да, но должен ли я говорить на иных языках? Нет. Но? Вам нужно. О, но, брат Копланд. Что? О, знаете, из-за чего вы ноете? Вы не хотите отдать свой язык в руки Духа Святого. Я боюсь, что я могу сказать что-то не то. Нет. Нет. И кроме того, вы сами прекрасно знаете. Вы никогда не говорили что-то не то? А Бог? Конечно же, Он не говорил. Разве Отец? когда сын попросит у него пищу, даст ему змею? Конечно же нет. Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более ваш Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него, и даст вам этот язык. Аминь. Посредством которого вы можете общаться с ним. Как вы на самом деле можете выйти из своего ума? Вы действительно можете выйти из своего ума? Люди говорили мне, Копланд, вы не в своем уме. Я отвечал, да, не беспокойте меня, не беспокойте меня. Я не хочу туда возвращаться. Я не хочу возвращаться в свой ум, я хочу быть в своем духе с Богом. Единственный ум, в котором я хочу быть, это ум Христов. Слава Богу, аллилуйя. Помоги мне, Иисус. О, я люблю Его. Разве вы не любите Его? Ну же, и воздайте Ему какую-то хвалу. Воздайте Ему какую-то честь. Кто-то проснулся сегодня утром с очень-очень больным горлом. Это кто-то, кто находится здесь, в этом здании. Или кто-то смотрит нас онлайн. Подойдите сюда. Спасибо тебе, Господь Иисус. Глория, не могла бы ты подойти и помочь мне? Спасибо тебе, Господь Иисус. У нас в Циме нет больного горла. Да. С и М. Вы поймете это позже. Аминь. Разве вы не любите Иисуса? Разве это не замечательно? Вам не нужно оставаться здесь с больным горлом. Спасибо тебе, Господь Иисус. Глория, положи свою руку вот сюда. Вот сюда. Нет, вот сюда. Да. Во имя... Во имя... Иисуса. Сделайте большой глоток. Да, это хорошо. <связать> да. <связать> Слава Богу. <связать> Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Иисус. Слово веры, которое мы проповедуем. Это то, что мы здесь проповедуем. Итак, мы проповедуем слово веры. Это главное направление этой церкви и призвание этого служения. Аминь. И тогда все, что связано с верой, вера действует любовью. Что ж, неважно в каком призвании и в каком потоке вы течете и что течет через вас. Мы все проповедуем любовь Божью. Аминь. Безусловно. Мы все проповедуем исполнение Духом Святым. Мы все проповедуем и учим, и течем в любви Божьей. Аллилуйя. И мы все делаем то, что мы делаем верой. И эй, когда я говорю о Майкле Куляносе, я говорю о Дэниеле Календе. Я говорю о Рейнхарде Бонке. Я говорю обо всех этих великих мужах и женах Божьих. Мэрилин Хике. слава Богу, это женщина. Говорю вам, слава Богу. Она просто надевает свой платок и ходит среди мусульман и проводит собрание исцеления. И они приходят десятками тысяч. Да? Аминь. Смелая, как лев. Спасибо тебе, Господь Иисус. И смелость ⁇ это еще одна вещь, где мы должны равняться на шестую главу послания к Ефесянам. Мы должны начать искать, просить и верить, что мы получаем больше смелости. Смелости делать, смелости действовать. Это легко делать сегодня здесь. Что ж, мы говорим о том, чтобы делать это на улице. То Уайт, говорю вам. То, что он делает, превосходит все, что я когда-либо видел, говорю вам. Долгое время его жена просто не ходила с ним в продуктовый магазин. Она не ходила с ним туда. Он заходил в продуктовый магазин и спрашивал, «Могу я воспользоваться вашим микрофоном?» «Да». «Здесь около кассы доступно помазание для исцеления ушей. Если у кого-то есть какие-то проблемы...» И говорю вам, он делал это снова, снова и снова. Если у кого-то есть какие-то проблемы с ушами, подходите сюда. И люди начинали подходить. Они собирались около кассы и получали исцеление. Получали исцеление повсюду. И эта смелость с большой буквы. Она нужна. Она нужна в Царстве Божьем. А как вы становитесь такими смелыми? Вы просите ее... Вы находите места Писания, говорящие о ней, и вы верите, что получаете ее, и затем поступаете на основании этого. О, брат Копленд, нет, вы пока еще не готовы. Аминь. Это намного легче, чем вы думаете. Это как все остальное. Вы делаете этот первый шаг, и она сходит на вас. Она просто сходит на вас. Аминь. «Слава Богу! Со мной происходило такое на улице. Спасибо тебе, Господь. Господь говорил мне, помолись за нее, особенно когда дело касалось людей в инвалидной коляске и подобного рода вещей, что касается лично меня. Больше всего людей именно в инвалидной коляске. Помолись за этого человека. Да, Господь. Аминь. Могу я за вас помолиться? Пока еще никто из них не сказал. Нет, я в это не верю. Каждый из них говорил, о да, пожалуйста, помолитесь. Да, пожалуйста, помолитесь. Много-много лет назад мы проводили собрание в Любоке, штат Техас. На них приходило очень мало людей. Это было посреди лета, было жарко. Это было в 70-х годах, и я лично знал там одного человека, занимавшегося недвижимостью. И вот какой план дал мне Господь. Я позвонил ему и сказал, я хочу, чтобы ты отвез меня в самую бедную часть Любока". Он отвез меня туда, и мы проехали по тому району. Мы на протяжении 21 дня проводили свои собрания, и это была последняя суббота, и у нас должно было пройти служение исцеления. И ко мне пришло слово от Господа. Вот когда приходит смелость. Вы идете по району, в котором вы никогда раньше не были, и у нас были определенные основные правила. Мы идем по двое. Мы заходим в каждый дом, и мы не упоминаем о собраниях до тех пор, пока уже не готовы уйти оттуда. Мы не упоминаем о наших собраниях. Наше основное правило от Господа было, мы люди, которые знают, как молиться. Есть ли в этом доме кто-то, за кого нужно помолиться? Мы здесь, чтобы помолиться. И мы разбились на пары. Я был в паре с молодым человеком по имени Джо Мулфорд, который буквально несколько недель назад ушел на небо к Господу. О, какой муж Божий. Все разбились на пары. И мы шли по улице и стучались в эти двери. В одном доме, в который постучалась Глория. А кто был с тобой в паре? Глория. Я не помню, кто. В любом случае. Кто-то. Иисус был с тобой в паре. Да, он был. В любом случае, Глория и тот, кто был с ней в паре, постучались в тот дом, в окошко выглянула женщина, и Глория спросила, «Здесь есть кто-то, за кого нужно помолиться?» Та женщина ответила о не уходите не уходите они какое-то время постояли там джордж Та женщина переоделась и немного привела себя в порядок это был бедный бедный район и затем она пригласила глори и того кто был с ней в дом мы с джо тоже зашли в один дом я постучал в дверь и женщина слегка приоткрыла вот так вот дверь, и я спросил, здесь есть кто-то, за кого нужно помолиться? Вы парни пятидесятники? Я сказал, да. Она сказала, хорошо, только подождите минутку. Она сказала, что мы пойдем в дом ее сестры. Поэтому мы не попали к ней в дом, а мы пошли в дом ее сестры, который находился за ее домом. Мы зашли туда, и она всю дорогу говорила о тех вещах, которые произошли с ее сестрой. Что она настолько рассеянная. И теперь, оглядываясь назад, я думаю, что, вероятно, у нее была болезнь Альцгеймера, но никто ничего не сказал. Просто деменция. В любом случае, мы зашли туда, мы с Джо, и она сказала... Знаете, этот район становится все хуже. Я не выхожу на улицу и не хожу больше в церковь. Я не могу. Но я молилась и просила, чтобы кто-то пришел помочь мне помолиться за сестру. Я так рада, что вы, ребята, здесь. И мы зашли туда, и, конечно же, мы подошли к ее сестре. Я возложил на нее руки во имя Иисуса, и она сказала, что ж, слава Богу, откуда вы, ребята? Та женщина спросила, сестра, ты можешь их видеть? Что, конечно же, я могу их видеть. Загляни в холодильник и дай им по напитку доктор Пеппер. Она была слепой, диабет лишил ее зрения. Она никого и ничего не знала. И она вот так вот быстро получила свое исцеление. Просто начала молиться в духе, равно как и я, равно как и ее сестра. Слава Богу. Равно как и Джо. Аминь. И такое происходило на протяжении всего дня. Люди просто открывали дверь. Смелость идти, смелость говорить. Ни один не сказал, нет, не заходите сюда. Спасибо тебе, Господь. Я сказал, спасибо тебе, Господь. Здравствуйте, Джереми Пирсенс. Я хочу поприветствовать вас сегодня на передаче «Победоносный голос верующего». Каждый из нас получает пользу от того, что слушает и послушан голосу Духа Святого. И сейчас в это время многие люди ищут направление и водительство. Они ищут, если они умны, ищут Божий план для их жизни. И мой дедушка Брат Копланд говорит сегодня на этой передаче о значении и влиянии того, что вы смелые в Господе. И в завершении этого учения он поделится словом от Господа.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 и того, кто был с ней в дом. Ключевой момент здесь, номер один, прислушивайтесь к Богу. У Него есть ответ. Номер два, будьте достаточно смелыми, чтобы осуществить это, когда вы получаете это. Вам придется делать что-то, чего вы никогда раньше не делали, никогда раньше не видели. Я никогда не разговаривал раньше с кем-то, кто просился бы в самый бедный район в городе. Но Господь сказал сделать именно это. Не зовите своих друзей и соседей. «Зовите хромых, слепых, увечных, нищих». И это то, что мы сделали. И они пришли, слава Богу. И это изменило нашу жизнь, изменило все наше служение. И когда вы оказываетесь в подобного рода атмосфере, именно тогда проявляются дары Духа. Неважно, являетесь ли вы учителем, проповедником или кем бы вы ни были, вы идете туда, и проявляются дары Духа. Дары Духа будут проявляться посреди всего. Дух Божий будет проявлять Иисуса прямо там, на всем том месте. Слава, скажите, смелость, смелость. Скажите, я принимаю ее. Я попросил ее. Я верю в нее. Я беру ее. Я смел в Господе. Когда я знаю Слово Божье, которое покрывает мою ситуацию, я смело поступаю на основании его, где бы я ни был. И что бы я ни делал, я в распоряжении Иисуса. И я буду смело отвечать и реагировать, потому что я смел, как лев из колена Иудина. Не будьте как тот лев, который подходит к жирафу, и говорит, «Кто царь зверей?» Жираф отвечает, «О, ты!» Затем он подходит к горилле, «Кто царь зверей?» И горилла отвечает, «Да, должно быть ты?» Затем он подходит к слону, «Кто царь зверей?» И слон хватает его хоботом за шею, окунает его в грязь и топит его в ней. И лев, вытянув свою голову, говорит, «Ну, не обязательно быть грубым, только лишь из-за того, что ты не знаешь правильный ответ». Много лет назад я был в Канога-парк, штат Калифорния, и я учил вот об этом же. И мы уже заканчивали наше собрание, это тоже была трехнедельная серия собраний, мы провели там замечательные собрания «Смелость в силе Слова Божьего». И там был человек, он находился под демоническим влиянием. Он ворвался на то собрание. Он подошел к дверям, и стоявший около дверей молодой парень сказал, «Во имя Иисуса остановись!» Что что тот просто сильным ударом свалил его с ног и вошел в зал. Подошел прямо ко мне и чуть не свалился. Итак, в чем разница? Зрелость, номер один. Номер два, помазание, делать это. Аминь. И того молодого человека нужно было похвалить за его смелость. Его это не остановило. Я имею в виду, что он встал и пошел догонять его. Я не буду углубляться во всю эту историю, Потребовалось какое-то время, чтобы послужить тому человеку, но мы разобрались с этим. Но такого рода смелость. А вот одна из моих любимых историй. Это было в самом начале нашего служения в небольшом городке Херфорде, на юге от Амарила, штат Техас. И Херфорд и сегодня не очень большой. И опять-таки мы проводили собрания на протяжении трех недель в заброшенном магазине. И это было что-то удивительное. Люди все приходили, приходили, говорю вам. И к третьей неделе, то помещение было просто забито. Это было такое замечательное время. И оно вмещало 300 или 400 человек, что-то в этом роде. И вы начинаете с трех, и затем вы, в любом случае, пастор той церкви, по-моему, это была первая методистская церковь, в любом случае, пастор методистской церкви в Херфорде, в прошлом он был водителем грузовика и был алкоголиком, затем принял Иисуса, родился свыше и освободился от алкоголя. Слава Богу! Он любил Бога и был пастором той методистской церкви. И несколько членов его церкви получили крещение Духом Святым. Но его действительно это расстроило. Когда я обратился к Слову Божьему, и показал, где Иисус сошел в ад. «Нет, нет, нет!» Он сказал, «Так не пойдет! Нет, я с этим не согласен!» Там была небольшая сцена. Перед ней была небольшая ступенька, а все помещение было не больше вот этой центральной секции. В конце зала были две двери, и через те двери он громко вошел в зал, я стоял на сцене. А он все равно был выше меня, он был довольно крупным, и я стоял там и смотрел на него. Он был нахмуренный. я подумал, Иисус, вот он идет. я просто сказал, хорошо. И он подошел ко мне. Я имею в виду, что он просто подлетел ко мне. И когда он приблизился ко мне, и он по-прежнему был вот настолько выше меня. И он сказал, И просто упал на пол, молясь в духе, так энергично и быстро, как только он мог. О-о-о, просто молясь и молясь. Что ж, это был конец того собрания, и, конечно же, там были члены его церкви которых просто переполняли эмоции. Их пастор только что крестился в духе, и они были в таком восторге. А он все продолжал, продолжал, продолжал и продолжал молиться в духе. Что ж, он пришел на следующий день и сказал мне, я поехал домой, лег спать, но я не мог заснуть. Я не мог делать ничего другого, как только молиться на иных языках. Я пошел в свой рабочий кабинет, встал на колени, и я просто молился, и молился, поклонялся, и поклонялся, и поклонялся, молился, молился, и молился, и вдруг я остановился и спросил, Иисус, ты действительно сошел в ад? Иисус ответил, тебе лучше в это верить, в противном случае туда пришлось бы отправиться тебе. Аминь. Ну же, воздайте Господу хвалу и благодарение. Хвала тебе, Иисус. Хвала тебе, Господь Иисус. Хвала тебе, Господь Иисус. Слава, слава, слава. Пастор Джордж, можешь подняться сюда и каким-то образом закончить это собрание. У меня хорошо получается начинать, но чтобы закончить, требуется определенные усилия. Это было так здорово сегодня. Спасибо. Это было такое освежение. Спасибо. Спасибо. Боже мой. Продолжайте, как вы и делали, двигаться шаг за шагом, поднимаясь выше, выше выше и выше на высоту, как Моисей поднялся на гору Нева. Как только он поднялся на ту гору, он мог видеть всю землю обетованную. И когда мы поднимаемся, говорит Господь, и занимаем эту высоту, стоим наверху этой высоты. Мы имеем преимущество над всеми силами врага, над всеми его представлениями, над всеми его планами. Ибо когда мы занимаем эту высоту, высоту честности, высоту проявленной да. святости и праведности, Спасибо. входим в то место и приходим на то место, в которое мы призваны, и не сходим с пути, не сходим с пути, наблюдаем, смотрим и прислушиваемся к предостерегающим указаниям, ходим, как солдаты в армии Господа, то мы специалисты, мы специалисты в вере, мы специалисты в исцелении, слава Богу! Мы специалисты в том, чтобы служить да. духом да. живого Бога и мы занимаем это место, которое Господь добавил к этому служению, когда мы ходим как агенты преуспевания в сфере Божьего богатства. Да. И когда мы заняли это место, конечно же, мы подверглись большим гонениям, но гонение ничего не производят. Они не имеют никакого места. Не обращайте на них никакого внимания, просто убейте их и идите дальше. Вы убиваете их любовью, вы убиваете их радостью, и вы убиваете их хвалой и поклонением, и вы даже не прислушиваетесь к ним. Почему? Потому что вы на высоте, вы стоите на вершине горы, на высоте. Не ползете где-то по той или иной стороне, или не теряйтесь в догадках, что будет. А мы заняли высоту, Джордж. Мы заняли высоту, и мы находимся на самом драгоценном месте, на котором мы когда-либо находились в жизни нашего служения. Это место не только чести, славы и радости, но это место, на котором мы призваны быть. И Господь Сам призвал нас на это место. Это место дает нам преимущество над врагом. И мы становимся маяком, стоящим на высоте. Маяком любви Божьей. Тем местом, где царем является любовь. Аминь. Куда могут приходить люди и могут физически и эмоционально чувствовать любовь Божью когда они заходят на эту территорию, потому что это мировая столица пробуждения. Это то место, где течет любовь, течет, как растаявший снег с вершины высокой горы, стекая вниз с каждой стороны, как река горячей любви. И она течет в жизнь людей, и она течет по всему этому региону здесь. Она затекает в другие церкви в этом регионе. Она течет по Форт-Ворту, слава Богу, и в будущем мы будем понимать и знать об этом больше, больше и больше. Ибо самое лучшее еще впереди. Но оно приходит намного быстрее, чем когда-либо раньше да. в нашей истории. Спасибо, Слава Господь. Богу за это. Да, Господь. Мы поднялись на гору Нева, и мы смотрим на землю обетованную. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Иисус. Слава Богу. Хвала тебе, Господь Иисус. Здравствуйте, я Джереми Пирсонс, и это передача «Победоносный голос верующего». Сегодня мой дедушка-брат Каннет Копланд дает ответ на любую проблему, любую дилемму, любой вызов, с которым вы, возможно, сталкиваетесь в жизни. Знаете, что это за ответ? Имейте веру Божью. И для кого-то это может быть новым откровением, а для других, возможно, будет хорошим напоминанием, но я вдохновляю вас сегодня слушать это с ожиданием принимать. Как у рожденного свыше верующего, у вас есть завет с Богом. И вам нужно узнать, что включает в себя этот завет, и почему у каждого верующего должно быть практическое знание основ веры. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово. Мы приступаем к нему с воодушевленным сердцем. О, мы стоим на пороге чего-то настолько изумительного что ни у кого из нас нет способности все это увидеть. Это то, чего мы желали все эти годы. И сегодня мы обращаемся к Слову Божьему, полагаясь на Тебя, Дух Святой, что Ты дашь откровение с небес. Слова, которые приносят на землю небеса. Слова понимания, слова небесных представлений. Спасибо тебе за него. Слова концепции веры, надежды и любви. И сегодня мы ищем и ожидаем проявления твоего присутствия среди нас. Добро пожаловать сюда, Дух Святой. Добро пожаловать сюда, Иисус. Проявляй себя среди нас так, как тебе угодно. Что угодно тебе, угодно и нам. И мы благодарим тебя за и мы благословляем Тебя сегодня во имя Иисуса. Аминь. Откройте свои Библии на 11 главе Марка. Мы уже говорили об основополагающем принципе веры, чтобы называть несуществующее, как существующее. И это одно из того, что я изучал, и проповедовал на протяжении последних 55 лет. Фактически, это первое послание, которое я проповедовал. И некоторым людям нужно было разобраться с религией, мне же нужно было разобраться только с грехом, со своим прошлым. Когда я только обратился к Господу, это было единственным, что я знал. И кто-то скажет, ну, брат Копланд, может, вам нужно узнать какие-то другие вещи? Вам нужно быть всесторонним? Я не хочу быть всесторонним. Это то, что я призван делать. Ну, брат Копланд, разве вы не знаете чего-то другого? Да. Ну, когда вы будете проповедовать о чем-то другом? Когда вы поймете это? Нет, это основное поручение нашего служения и другие вещи, которые имеют отношение к вере, любви Божьей, исцелению, избавлению, праведности Божьей, разрушению твердынь страха. Все это вращается вокруг... Что ж, подумайте о всеоружии Божьем, о том, чтобы паче всего взять щит веры. Потому что ничто из этого не работает без веры. Ничто из этого не работает без любви. Вера действует любовью. Это по вере, чтобы могло быть по милости или по благодати. Вы заметили, что на первом месте стояла вера. Поэтому у каждого, у каждого проповедника, у каждого верующего должно быть практическое знание основ веры. Каждый пастор, каждый апостол каждый пророк каждый евангелист каждый учитель должен быть учителем и проповедником Веры Аминь мы люди веры Бог это Бог веры Однако я действительно должен упомянуть этот факт и это неправильно понималось. Это настолько просто, что вам нужна чья-то помощь, чтобы понять это неправильно. Моим призванием, основным призванием нашего служения было изучать, узнавать и иметь практическое знание силы веры. В основном, я призван учить Божий народ вере. И иногда, когда я молюсь, и я не совсем уверен, о чем я должен проповедовать на служении, я просто обращаюсь к Марка 11:22, Слава Богу. И я заметил, когда я к нему обращаюсь, понимаете, это мое призвание, и когда я к нему обращаюсь, через это я выхожу на то, где мне нужно быть. И если бы я был специалистом в медицине, я бы не пытался работать во всех сферах медицины. Я бы специализировался в той сфере, в которую призвал меня Бог. Если бы я был специалистом в сфере механики, то вместо того, чтобы быть просто не специализирующимся в чем-то механиком, если бы я был специалистом по турбодвигателям, то я бы не распылялся на что-то другое. Мне нужно было бы изучать именно эти двигатели. Мне не нужно вмешиваться в вашу работу. Аминь. И когда мы собираемся вместе, мы покрываем все. В этом суть завета. Вы меня слушаете? Семьи заключают друг с другом завет по причине того, что одна семья специализируется в чем то одном. Проиллюстрируем это на простом примере. Вот есть семья, которая специализируется в фермерстве, а не фермера. Это то, чем они занимаются. А другая семья занимается разведением скота. У них есть ранчо. Что ж, владельцам ранчо нужны фермеры, а фермерам нужны владельцы ранчо, поэтому Будет хорошо, если их дети поженятся, и они смогут объединить фермерские земли и земли ранчо. Это простая иллюстрация завета. Я делаю свою часть. Это то, что я призван делать, и я рад, что вы являетесь частью этого, и я рад, что вы являетесь моими партнерами, помогающими мне это делать. Слава Богу! Итак, давайте обратимся к классическому учению о вере, которое преподал Иисус в 11 главе Евангелия от Марка. И обычно я начинаю с 22 стиха, но сегодня я начну чуть выше. И вошел, 11 стих, Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. Почему он ничего не сделал? Он ничего не сделал, он ничего не сказал, он просто зашел туда. И заметьте, здесь говорится, он осмотрел все, и уже настал вечер. Это указывает на то, что большую часть дня он провел там смотря и слушая. И люди вели себя там так же отвратительно, как и на следующий день. Но Иисус ничего не сделал, Он ничего не сказал. Это первая мудрость веры. И главное, мудрость. Не нужно просто беспорядочно выпаливать свои молитвы и цитировать подряд все места Писания, о которых вы только можете подумать и надеяться, что что-то сработает Нет. Экстренные ситуации — да. Но когда вы это делаете, вы делаете большую часть этого на иных языках, молясь и стоя в духе. И затем те местописания, которые выходят из вас, слава Богу, это мудрость Божья. Но я говорю о жизни в целом. Я услышал, как Господь как-то раз мне сказал, «Кеннет, ты слишком быстро молишься. Уделяй время тому, чтобы размышлять над этим». Что ж, позвольте мне вернуться немного назад. Мой отец в вере, Орл Робертс, еще в самом начале сказал мне, и он говорил конкретно, о финансах но это может работать в любой ситуации чтобы это ни было в случае с любой атакой в случае с любой проблемой он сказал уделяй время тому чтобы молиться в духе с верой не просто говори на иных языках понимаете иисус не сказал «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам до тех пор, пока вы молитесь на том языке, который вы понимаете». Нет, он просто сказал, «Когда молитесь, верьте, что получаете это». Хорошо, давайте сейчас вернемся сюда. Мы по-прежнему говорим об основах веры. Итак, Иисус зашел в храм. И помните, он сказал, «Я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец. Я делаю только то, что вижу, как делает мой отец». Поэтому, очевидно, что когда он зашел в храм, он не услышал, чтобы отец что-либо говорил, и он не увидел, чтобы отец что-либо делал. Поэтому он вернулся в Вифанию. Аминь. Писание этого не говорит, но я знаю его. Вы знаете, что Он сделал. Иисус знал, что Он должен был быть в тот день в храме. Он пошел туда, и Он увидел то, что Он увидел, и услышал то, что он услышал. И прежде, чем что-либо на этот счет предпринять, прежде чем очистить его или сделать что-то еще, Иисус вернулся туда, где он остановился со своими учениками в Вифании и молился в тот вечер, прежде, чем что-либо сделать. Это первая мудрость Аминь. веры. Аминь. Хорошо. Он вошел в храм, затем вернулся в Вифанию,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 в тот момент времени, если на смоковнице были листья, на ней должны были быть смоквы. Если же это был конец сезона, на ней все равно должны были быть смоквы. Аминь. Та смоковница солгала Иисусу. И в некоторых переводах Библии говорится «Он ответил ей». На той смоковнице должны были быть какие-то плоды. Это стоило ей жизни. Из этого можно вынести определенный урок. Слава Богу. Иисус ответил и сказал ей. Посчитайте. Девять слов. Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И она находилась на достаточном расстоянии. Это смоковница находилась на достаточном расстоянии, так что Иисус не мог видеть, что на ней не было смоков, до тех пор, пока не подошел к ней. То есть она находилась от дороги в нескольких шагах. И очевидно, что ученики не последовали за Иисусом. Но он сказал это достаточно громко, так что они его слышали. Я хочу, чтобы вы обратили на него внимание. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и стал именовщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли, «До мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». То есть, что они делали? Вы приносили туда своего агнца. Они проверяли вашего агнца и говорили, у вашего агнца есть пороки. И продавали вам другого. После того, как вы выходили из храма, они продавали вашего агонца кому-то другому, говоря, что у их агонца есть пороки. Они занимались мошенничеством. Аминь. Это то, что они делали. Однако, я хочу, чтобы вы обратили на кое-что внимание. Его миссия состояла не в том, чтобы очистить храм. Она состояла в том, чтобы учить. Иисус пришел туда, чтобы учить, но ему нужно было очистить храм перед тем, как он мог учить. Аминь. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, и так они вернулись в Вифанию, и им пришлось проходить мимо той смоковницы. И вы прекрасно знаете, что они не ждали, пока стемнеет. Тогда не было никаких фонариков. Слава не проявлялась в виде огня ночью. Поэтому было еще достаточно светло, чтобы они могли успеть вернуться в Вифанию. А это был приличный путь. И вы прекрасно знаете Петра. Он прошел мимо той смоковницы, и если бы там были видны какие-то заметные изменения, он бы что-то на этот счет сказал. Потому что на следующее утро он сказал. Посчитайте, сколько прошло времени. Где-то между 12 и 24 часами. Проходя мимо, увидели, что смоковница засохла от корня. И здесь в отношении веры преподан конкретный урок. Вера — это не сила, вера — это не умственная сила, вера — это духовная сила, и духовные силы намного могущественнее, нежели физические силы намного аминь духовные вещи работают изнутри наружу когда вы родились свыше когда я родился свыше когда мы приняли иисуса мы стали кем новым Творением. Древнее прошло, теперь все новое. Древнее прошло, теперь все новое и все от Бога, который есть Дух. Вы Дух, я духовное существо, настоящий вы ⁇ это Дух. Вы не можете видеть меня, я не могу видеть вас. Все, что вы можете видеть, это мой земной костюм. Если вы полетите в космос, вам нужен космический костюм, скафандр. Если вы живете здесь, вам нужен земной костюм. Аминь. И вы видите какую-то часть моей одежды. Аминь. Вы можете видеть какую-то часть моего физического тела, мои руки, мою голову мое физическое тело, но вы не можете увидеть мой дух. Я там и смотрю на вас через вот эти окна. Аминь. Я духовное существо. Бог — духовное существо. Вера — это духовная сила. И до того, как мы родились свыше, мы выросли как люди, жившие снаружи, внутрь. Именно таким мы выросли в этом мире. Все, что нам нужно, находится там, и нам нужно это получить. Аминь. Я могу получить это либо от моих родителей, либо от моего работодателя, либо от правительства, и мне это нужно. И есть буквально несколько путей того, как я могу что-то себе приложить. Я могу тяжело работать, взять взаймы, или украсть это что ж третье отпадает брать взаймы тоже должно отпасть но где оно все теперь в тот момент когда мы родились свыше царство Божье вошло внутрь нас с вами вы были крещены в Иисуса вы были крещены в царство Божье Слава Богу! Как насчет первой главы Колоссянам? Благодаря Бога и Отца, избавившего нас от власти тьмы, это произошло в тот момент, когда вы родились свыше, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего. И слово, переведенное как возлюбленный сын, это агапе, мы были переведены в царство любви, слава Богу. И любовь, это Бог, это что-то самое могущественное, что только существует. Аллилуйя, слава Богу, спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя, это что-то важное. И, согласно словам Иисуса, Царство Божье вошло внутрь нас. Все, что вам когда-либо понадобится, находится там. Творец Вселенной находится там. Эль-Шадай. Бог прямо там. Бог Богов прямо там. Аллилуйя. И... Он разбирается в приготовлении пищи намного лучше, чем кто-либо другой на земле. Он разбирается в спортивных машинах намного лучше, чем кто-либо другой на Земле. Он разбирается в том, как делать наперстки намного лучше, чем кто-либо другой на Земле. Он все это изобрел, и он там. Вы беременны всем, что вам когда-либо понадобится, Воздайте ему громко хвалу. Аллилуйя. Итак. Они увидели, что смоковница засохла от корня. И, вспомнив Петр, говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. И вот на это Иисус отвечает. Иисус, отвечая, говорит им, Имейте веру Божью. Как насчет моих денег? Имейте веру Божью. Как насчет моей семьи? Имейте веру Божью. Как насчет моего тела? Имейте веру Божью. О, как насчет, о чем бы ни шла речь, имейте веру Божью. И в свое время мы уже подробно говорили о Боге Всемогущем, Боге эль Шадае, Боге, который больше, чем достаточно, Боге, который выше всего, Боге, который все сотворил, и Он сотворил все это для вас. И не просто какую-то маленькую часть этого. Слава Богу, аллилуйя, больше, чем вы сможете вообще когда-то использовать, и оно уже там, аллилуйя, слава Богу. И вера возьмет это оттуда, из сферы духа, из невидимой сферы и проявит это в видимом мире и даст это вам. Здравствуйте, я Джереми Пирсонс. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». На протяжении всей этой недели мы узнавали от моего дедушки Каната Копланда, как назидать нашу веру. Зачем? Чтобы мы могли жить лучшей жизнью, более сильной жизнью, более насыщенной жизнью. И, конечно же, мы знаем, что всегда приходят новые возможности и новые вызовы. Поэтому что вы делаете? Вы полагаетесь на то, что Бог даст вам ответы. И все эти ответы можно найти в Иисусе и в Его Слове. Поэтому давайте сейчас присоединимся к брату Копланду на сегодняшнем библейском уроке и узнаем, как наполненные верой слова приносят то, что Бог уже пообещал, чтобы это становилось реальностью в вашей жизни. Отец, мы благодарим тебя сегодня за твое слово. Мы приступаем к нему с воодушевленным сердцем.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 Что угодно Тебе, угодно и нам. И мы благодарим Тебя, и мы благословляем Тебя сегодня во имя Иисуса. Аминь. Наполненные верой слова берут верх над законом греха и смерти, потому что закон Духа Жизни, это закон веры, потому что закон Духа Жизни Хотите за меня это закончить? Освободил меня от закона греха и смерти. Итак, закон духа чего? Закон веры. Наполненные верой слова берут верх над законом греха и смерти. Аллилуйя! Разве это не что-то самое восхитительное, о чем вы только можете подумать? Все плохое является частью закона греха и смерти. Оно находится под проклятием. Все немощи, все болезни. И затем апостол Павел пишет в 12 главе послания к римлянам, «Бог уделил каждому, каждому рожденному свыше чаду Божьему, меру веры». Аллилуйя. Внутри вас есть мера передвигающей горы веры. У вас есть мера творящей планеты веры. Откройте послание к евреям. Слава Богу. Давайте начнем читать с самой первой главы. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего». Что ж, слава Богу, мы сонаследники с Ним. О чем это вам говорит? Мы владеем всем. О, слава Богу! Через которого и веки сотворил сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей. Аминь. И посмотрите на 11 главу послания к евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние. Веру и познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Оно не было сотворено из ничего, оно было сотворено из чего-то, чего вы не можете видеть. Оно было сотворено духовной силой веры, слава Богу. Мы живем в слове веры. Слово веры сотворило вселенную. Бог верил в это в своем сердце и сказал это Своими устами, и Дух Божий носился над водою. Дух Божий носился, но ничего не происходило. Ничего не могло произойти до тех пор, пока не была высвобождена вера, а вера высвобождается в Божьих словах. Вот эта книга, которую вы держите в своих руках, является экземпляром двух работающих кровных заветов, и эти слова наполнены верой Божьей точно так же, как были наполнены слова, которые сказал тогда Бог, «Свет будь!» И стал свет. Аминь. Разве не так? Разве это не что-то? Аминь. Бог всегда действует. Великий и могущественный дух живого Бога всегда действует и движется. Он никогда не находится в статическом состоянии. Но если в вашей жизни чего-то не происходит, есть большая вероятность того, что вы не даете ему что-то, с чем он мог бы работать. Наполненные верой слова, он действует. Он агент. И все ангелы работают на Него. Он Господь воинства небесного, Господь Саваоф. Аминь. Эти ангелы готовы, но вам придется что-то говорить. Вам придется говорить это с верой. Аллилуйя. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что видимое, скажите, видимое, так что из невидимого произошло видимое. Я слышал, как люди говорили, что Бог сотворил его из ничего. Нет, нет. Вера является осуществлением субстанции. Это не ничто, это просто что-то, чего вы не можете видеть духовная сила и мы не можем этого изменить вот почему основы веры так важны мы не можем этого изменить никто не может каждый человек живущий сегодня на этой планете миллиарды нас каждый из нас живет и находится под чем-то владычеством мы живем в среде которая сотворена Словом и держится Словом. Эта Вселенная сотворена Словом и держится Словом. Вера — это ключевой ингредиент, который осуществляет желание любви для этой планеты. Иисус исцеляет вас, потому что у вас есть вера? Да, необходимо иметь веру, но... Он исцеляет вас просто потому, что любит вас. Он Бог, который желает, чтобы вы были с избытком обеспечены. Больше того, что вы вообще можете потратить или как-то использовать. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы вы могли иметь жизнь и иметь ее с избытком». С каким избытком, Иисус? С большим избытком. Ты имеешь в виду? Да, больше, чем это. А как насчет да, больше, чем это? А как насчет, о да, больше, чем это? Да, да, больше, чем это. Аллилуйя. Каждый человек на этой планете живет в сотворенной словом и верой вселенной и атмосфере. Мы живем во вселенной, которая держится словом и сотворена верой. Законы, которые управляют этой вселенной, это законы слов. Слова — это самая важная вещь. Слова, в первую очередь, были предназначены не для общения. Они, в первую очередь, были предназначены для высвобождения силы. Именно так Адам должен был управлять этой планетой, но он потерял ее И он опустился с уровня света на уровень естественной сферы, которая ниже скорости света, линии света. И раньше он действовал по обе стороны линии света, подобно Богу. Аминь. Итак, вы дух, вы были рождены. Свыше вы чада света рождены от света. И у нас есть, и мы облачены в оружие света. Это энергия света. Вы должны были прийти от этого в больший восторг. Это самое мощное, что только существует. Все материальное, все естественное, молекулярная структура этой скамейки, оно все находится в движении. Там все постоянно движется и движется очень быстро. Но по-прежнему движется со скоростью меньшей скорости света. Если эта скорость превысит скорость света, то любой материал или какая-то естественная вещь, она исчезнет. Она окажется в сфере света или в сфере духа. Ангелы. Возьмем, к примеру, людей, которые сейчас на небесах. У меня там есть члены семьи, равно как и у вас. У них нет физического естественного тела, но они этого не знают. Нет, конечно же, они это знают, но у них нет этого чувства, что у них нет тела. Потому что у них осязаемая связь духа с духом. Ангел и рожденное свыше новое творение на небесах могут чувствовать друг друга. И сейчас в этом зале есть ангелы. У меня есть один, который работает и находится со мной постоянно, в 100% случаев. Есть люди, которые видели его, но я не могу чувствовать его присутствие. Я знаю, что он здесь, я знаю, что он делает. Но связь духа с плотью неосязаемая. Он не может осязать меня, и я, конечно же, не могу осязать его. Он может видеть меня, а я не могу его видеть. У него есть преимущество. Аминь. Иисус сейчас живет в прославленном человеческом теле. В плотском теле. И мы сейчас кое о чем здесь упомянем. Послушайте меня очень внимательно. Сказано, что Иисус сел и Он ел. Он ел пищу. Да. И Он сказал, «Осижите Меня, «Дух плоти и костей не имеет, которое, как вы видите, у меня есть. Не было крови. Вся его кровь навечно находится на крышке ковчега в небесном святом святых». Аминь. Этого достаточно, чтобы зажечь сейчас вашу свечу. Аллилуйя. Понимаете? Иисус. следите сейчас за ходом моей мысли он как адам до греха падения он не был бессмертным человеком он был вечным человеком сотворенным жить вечно и его клетки просто должны были постоянно обновляться и он жил над линией света у него Связь плоти с Духом была осязаемой. И у Иисуса связь Духа с Духом осязаемая. Духа с плотью осязаемая. Он может пожать вам руку. Вы можете увидеть его и почувствовать его прикосновение. Аминь. Он может пожать руку ангелу, видеть Его и чувствовать Его прикосновение. Он прославленный человек. Это то, к чему идем мы. Следующий шаг — это Великое Воскресение. Это то, куда ведет нас вера. У нас будут случаи, когда мы будем пересекать эту линию света во сне или в открытом видении пересекать эту линию. И что происходит, когда какому-то ангелу дается поручение? Они духовные существа. Этот зал сейчас полон ангелов, которых вы не можете видеть. Но когда они замедляются и движутся медленнее скорости света, в какой-то момент вы вдруг можете их видеть, для того, чтобы они могли пообщаться с нами. Я осмелился сказать, что практически каждый из нас здесь, как говорит Писание, не зная, оказал гостеприимство ангелам, не зная, что это были ангелы. Именно поэтому основы веры так важны. И так важно узнать, как ходить в этих основах. Верить в это в своем сердце и говорить это своими устами, благодаря чему наше духовное существо действует в этой сфере света. Откровение, его слово просвещает, приносит свет. И речь не только о понимании, это замечательно. Помазание могущественно, и это часть помазания, и это здорово. Я это не принижаю, это часть этого, но я говорю об энергии света. Я говорю о самой мощной вещи, с которой Земля имеет что-то общее. Световая энергия, лазер, усилитель света. Это то, что представляет собой лазер, это усиленный свет, и он настолько мощный, что материальные вещи не могут выдержать его силу. И он находится внутри нас с вами. Жизнь и хождение верой. Что такое, по-вашему, сверхъестественное исцеление? Понимаете, исцеление — это физический процесс. Когда кто-то ломает кость, ему накладывают гипс и соединяют сломанные части вместе. Требуется 4-6 недель, чтобы эта кость срослась. И сам процесс не меняется. Но благодаря помазанию, проявлению световой энергии, этот процесс происходит за секунды, а не за недели. И чем больше мы узнаем, чем больше мы ходим и живем верой, понимаем и имеем практическое знание основ веры, и мы учимся не устраивать короткое замыкание в этом процессе, называя существующее как существующее, плача, вопя и причитая о чем-то, пытаясь изменить что-то своими эмоциями. И это не работает. Ну, я не хотел ничего говорить. Это все равно не будет работать. Что ж, по крайней мере, хоть одно у вас было правильно. Нет, именно поэтому эти основы так важны. Какой следующий основополагающий принцип веры? Вера не будет работать в непрощающем сердце. Почему? Непрощение — это тьма. Мы имеем дело с энергией света, а не с темной стороной. Мы напали здесь на настоящую жилу. Дело не просто в том, что Бог не хотел, чтобы мы вели себя отвратительно. Он дает нам законы. Ему хотелось бы, чтобы она работала, но она просто не будет работать. Она просто не будет работать, и чем больше вы узнаете... Чем вы более высоко квалифицированы в том, чтобы ходить в силе, тем меньше вам сходит с рук. Пора вырасти. Пора перестать быть такими обидчивыми. Пора ходить в любви. Вера не будет работать в непрощающем сердце. Нельзя получить благословение Авраама, верой Фомы. Вера называет несуществующее, как существующее. Вера требует соответствующих действий. Вера без дел и без соответствующих действий мертва. Давайте в заключение обратимся к посланию Иакова. Откройте его, пожалуйста. Это самая древняя книга в Новом Завете написанное братом Иисуса по одному из родителей. Именно поэтому послание Иакова наполнено такой удивительной мудростью. Слава Богу! Иаков вырос в одной семье с Иисусом и видел, как он ходил и жил верой. Послание Иакова.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 А смели сказать, что здесь нет ни одной души, которая бы хотя бы раз не посмотрела сегодня в зеркало. Хорошо. Скажите мне длину вашего носа в дюймах или в сантиметрах? В миллиметрах? Почему? Вы никогда не принимали решение узнать его длину. Если бы вы когда-либо его измерили, вы бы никогда не забыли. Возможно, из-за того, что я поднял этот вопрос, некоторые из вас вернутся домой и измерят свой нос. Около пяти сантиметров, согласны? Точно 5 сантиметров. Потому что я измерил его. Я хотел быть тем, кто это сделал. Вы понимаете, у меня должна была быть причина измерить его. Я должен был принять решение, что я узнаю. Когда я смотрю в это зеркало, я буду конкретно что-то видеть. Когда вы обращаетесь к зеркалу Слова Божьего, вы обращаетесь к нему с конкретной целью в вашем сердце и вашем разуме. Я буду поступать на основании его. Это наивысший авторитет в моей жизни. Я являюсь тем, кем, как оно говорит, я являюсь. Я могу делать то, что как оно говорит, я могу делать. У меня есть то, что как оно говорит, у меня есть. Благодаря этому оно оживает для меня. Теперь это уже не просто религиозная книга. Слава Богу, это стало завещанием. Это последняя воля и завещание Иисуса из Назарета. Некоторым из вас нужно побывать там, где читается это завещание. Этим местом и должна быть церковь. Именно туда вы идете, чтобы читать по воскресеньям, это завещание и узнавать, что принадлежит вам. Ну же. Иисус является единственным человеком, который написал совершенное завещание. Умер, воскрес из мертвых и стал судьей. И утвердил свое собственное завещание. И он наш Господь, и все записанное здесь принадлежит нам. О, дорогой Господь Иисус. И это то, что мы сегодня делали. Мы говорили о завещании и о том, что принадлежит нам по этому завещанию. Каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» — это день пожертвований. И я хочу снова прочитать вам наше базовое местописание для этих пожертвований из шестой главы послания Галатам. В шестом стихе говорится «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Если вы на этой передаче сегодня или на этой неделе услышали хорошее слово, и оно произвело что-то для вас, Бог изменил что-то в вашем сердце и принес радость в вашу жизнь, что ж, это что-то хорошее. Но оно не должно на этом заканчиваться. Вы должны прийти пред Господом и спросить, хорошо, Господь, что мне с этим сделать? Как мне быть уверенным, что это слово не остановится на мне, но будет донесено и до других людей, и будет производить в них то же самое, что оно производит во мне? В этом суть партнерства. Когда вы становитесь партнером с Кеннетом и Глорией Копланд в их служении и тем, что делает это служение, тогда вы через это партнерство проповедуете бескомпромиссное слово веры по всему миру от одного края и до другого. Вы становитесь ответственными за то, чтобы эта передача транслировалась по всему миру, чтобы журналы, книги и другие материалы попадали в руки людей, которым нужен Иисус. Это сила партнерства. И партнеры, послушайте, мы благодарим Бога за вас. Мы хотим, чтобы вы знали, что Кеннет и Глория Копланд, а также наши сотрудники, молятся за вас каждый день и у них есть искреннее желание видеть как мы с вами возрастаем духовно и живем победоносно поэтому если вы еще не являетесь партнером с этим служением придите перед господом узнайте, должны ли вы как-то во всем этом участвовать вот что делает вас партнером господь должен ли я как-то в этом участвовать. И Если он хочет, тогда присоединяйтесь и наблюдайте за тем, что Бог будет делать через ваше партнерство. Отец, мы принимаем сегодня пожертвования наших телезрителей, мы благодарим тебя за них, мы называем их благословленными, и мы говорим, переживайте умножение, пусть благодать Господа будет видна в вашей жизни во имя Иисуса. И в заключении, сегодня помните, как Иисус отвечает и реагирует на вашу веру. Это идет рука об руку с тем, что мы слышали всю эту неделю. Поэтому продолжайте смотреть наши передачи. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До следующей встречи. А пока помните, что Иисус Господь.